всем привет ребят с вами антон и сегодня у нас невероятно крутая подборка косплей вещей от которых ты офигеешь ну лично я офигел я собрал самые крутые косплей костюмы которые ты точно не видел но если честно ребят пока я делал видео я прям вдохновился тоже на создание подобного костюма так что если что ждите от меня в дальнейшем будущем ну и да ребят не забывайте что для моих подписчиков в конце видео конкурс на 500 рублей ну все поехали Эй, йоу, ребятули! Ну что, давайте начинать наш тур по сногсшибательным вещам для косплея. Итак, первым на очереди у нас танк. Танк из игры Overwatch, герой Райнхард. Это просто писец какой огромный костюм. Но вы только гляньте на эту красоту, просто отвал башки. Это крутейший костюм, в нем также есть подсветка, сделан такой костюм очень круто, вот просто максимальный кайф. Но стоит сказать, что управлять таким монстром весьма непросто, так как, еще раз повторяюсь, костюм огромный. А далее у нас что-то невероятное. Это полноразмерный костюм Железного Человека. А, просто бомба! Вы только гляньте на эту красоту. Интересно, сколько же он стоит? Но думаю, что после покупки такого костюма вы будете очень довольны, так как он сделан точь-точь, как в фильме. Все накладки сделаны из пластика и есть подвижные части. Выглядит очень круто. Я бы не удивился, если бы он летать умел. Также на спине у этого железного человека есть крутая и крупная амуниция. Ха, если зайти в таком костюме в банк, думаю, все сразу же убегут и отдадут вам свои деньги. Ну или сразу же вам дадут пинок под жопу охранники. Итак, далее у нас еще одна бомбезная вещь. Это мега-броня Т-45Д, разработана в США. В такой броне есть микроядерный реактор, также несколько сервоприводов, которые существенно повышают силу игрока в Fallout. Ну, конечно же, в реальной жизни нету ни сервоприводов, ни ядерного реактора, а это просто очень крутой костюм. Данный костюм хорошо подойдет для косплея. Думаю, фанаты игры Fallout по-настоящему оценят этот костюмчик. Сделан он очень круто. Итак, друзья, далее идет очень интересный и даже в какой-то степени ностальгический товар. Думаю, мало кто из вас видел этот японский аниме-сериальчик Гандем, но все же это очень крутой косплей – костюм главного героя мульта робота «Wing Zero». Это очень красивый робот. Меня всегда повергали в шок таких размеров костюмы. Костюм сделан из пластика, и это, наверное, самый красивый костюм из всех, что я видел. Да, хоть и мало кто знает этот мульт, но все же костюм достойный. Кстати, я в детстве все-таки несколько раз видел такой мульт. Пиши в комменты, видел ли ты такой мультфильм, или нет воу-воу друзья а далее у нас очень милый интересный костюмчик это косплей на скарль этот динозаврик очень прикольный а, как же круто он выглядит да хоть он у не огромных размеров хоть у него и нету всех этих крутых накладок и тому подобное этот костюм по-своему крут но вы просто гляньте как же круто он смотрится просто максимальный лайк этому диннику думаю что такой костюм отлично подойдет для хэллоуина Хех, ну что ты уже поставил лайк за эту красивую мордашку Итак, друзьяки мои, далее идет очень крутой герой из игры Overwatch. Итак, пишем в комменты, какой же это герой. Ну ладно, ладно, это, друзья, Думфист. в переводе это «Кулак смерти». Этот титул передаваемый владельцу одноименной перчатки. По словам Криса Метсена, кулаком смерти может стать кто угодно. Итак, давайте же перейдем к самому костюму, ибо здесь не все так просто, как кажется. Этот костюм буквально приклеен к телу владельца. Выглядит это максимально необычно и круто ю мою, а это просто жуть! Далее у нас идет максимально страшный, но в то же время очень крутой костюмчик. Это костюм Но Это очень страшное существо. Демогоргоны обладают коллективным разумом и подчиняются свежевателю разума. Под его контролем они очень жестоки, жаждут убийств и обладают ограниченным умом. Демогоргоны очень умные существа. Их интеллект равен человеческому, так что они животными не являются. Итак, вернемся к костюму. Выглядит он очень реалистично. Думаю, одев такой, вы испугаете любого. Итак, далее у нас еще один очень страшный в рассказах персонаж. Это Бугимен, фольклорный персонаж, которым пугали непослушных детей. Также благодаря этому персонажу было снято несколько кинолент. Букой раньше часто устрашали детей. Не ходи, Бука съест, остерегая их от неприятностей. Например, чтобы они не выходили ночью из дома. Итак, такой костюм выглядит одновременно и устрашающе, и круто. Отличная идея для Хэллоуина. О, друзьяки, а это уже всем нам знакомый персонаж из игры PUBG. Думаю, все видели этого героя в синих брюках, белой рубашке, ну и, конечно же, в третьем шлеме. Выглядит такой косплей очень круто и узнаваемо. Думаю, что это самый простой костюм для косплея. В нем вам понадобится только купить третий шлем, и все. Думаю, что брюки и рубашка у вас найдется 100%. Да, ребятули, все простое, очень офигенно выглядит, не так ли? Думаю, что настоящим фанатам PUBG этот косплей придется по душе. Ха, ё а вот это очень крутая тема. Итак, думаю, всем уже надоели одни и те же похожие костюмы. А вот и пришел черед чего-то нового. Это 2D костюмчики. Ля, ну это просто бомба. Правда, один минус таких костюмов, на них нужно смотреть только со стороны. Это уже специфика 2D графики. Да, ребятули, я даже представить не мог, что такая красота есть. Кажется, что тут ничего особенного нету, подсветки и тому подобное, но выглядит это по-настоящему круто. Oh, ну вот еще один очень крутой костюм, правда уже не 2D, а всем нам знакомое 3D. Этот костюм прилетел прямо со вселенной Марвел, надеюсь, с хорошими намерениями, ибо этот герой может только одним щелчком пальцев стереть все, что только можно. И да, я думаю, все уже поняли, что это Танос, персонаж Титан-суперзлодей, костюм просто шикарный, вы только гляньте на него, с первых же секунд становится ясно, что это просто максимально опасный дядя, с которым не стоит шутить. Ого, похоже, Танос захватил с собой еще одного героя со вселенной Марвел. Это Веном. Эдди Брок в виде Венома становится главным злодеем в третьем фильме про Человека-паука. По сюжету, симбиот Веном попадает на Землю вместе с упавшим метеоритом и позже соединяется с Питером Паркером. Оу, как же он грозно смотрится! Костюм очень крутой и реалистичный. Думаю, если сдалека посмотреть на него, ты не поймешь, костюм это или серьезно оно – Веном. Да, просто максимально необычный крутой костюмчик в обтяжку. Вау, ну у нас почти три полы суперзлодеев! Далее на очереди у нас Дарт Вейдер. Энакин Скайуокер долгое время был рыцарем-джедаем, но стал одним из главных разочарований Ордена. Прельстившись могуществом темной стороны, он присягнул на верность повелителю в Дарту Сидиусу. Предал Орден джедаев и своего учителя. Это просто максимально опасный персонаж. А этот косплейный костюм выглядит настолько реалистично, что я аж не могу. Не, ну вы сами посмотрите. Особенно круто выглядит в паре с световым мечом. А далее у нас идет очень пугающий образ Хищника. Это инопланетная раса персонажи научно-фантастических фильмов. В фильмах у расы пришельцев нет определенного названия, но многие знают их по названию «Предатор» или же просто «Хищники». Итак, этот костюм, наверное, самый дорогой из всех в этой подборке. Думаю, это сразу же видно по качеству. Костюм очень интересен, и в нем есть куча мелких проработанных деталей. Выглядят максимально круто и брутально. Есть в них также несколько подсветок, что увеличивает вау-эффект. Ммм, ну ничего ж себе. Далее у нас очень сексуальный и в то же время опасный персонажик. Это Харли Квин, суперзлодейка, позже антигерой вселенной DC комикс, а также девушка Джокера, а точнее его психиатр. Вместо классического арликинского костюма эта версия героини носит очень откровенную и сексуальную одежду. Итак, это просто супер костюм для девушек, который отлично подойдет для тематических вечеринок. Думаю, со мной согласятся многие. Выглядит костюмчик очень круто. «Что? Мля, я такое нашел! Вы сейчас будете в шоке! Это огромный костюм фигурки Лего Зомби! Как же это прикольно выглядит!» «Я просто в шоке! Не зря я ранее сказал, что все самое крутое и прикольное максимально простое!» «И да, в создании такой костюм очень прост, думаю, это все понимают! Но вы только гляньте, это одновременно круто, пугающе и мило!» «Просто представьте реакцию людей на огромную фигурку Лего, так еще и зомби! Просто угар! Ладно, идем далее!» Ну вот и все, ребятули. Кажется, я нашел костюм, который мне больше всего нравится. Это мега-крутой костюм Дэдпула. Ну и да, пришел он к нам тоже из вселенной Марвел. Наверное, в этой вселенной самые крутые герои злодеи, не так ли? Как и Росомаха из «Людей Икс», Дедпул был подвергнут опытом по программе «Оружие X. После того, как ученые попытались исцелить его рак, привив его клеткам способность к регенерации, Дедпул остался изуродованным и психически нестабильным. Но вернемся к костюмчику. Выглядит он суперски у а далее у нас супергерой, который живет в Готэм-сити. Как думаете, кто же это? Да-да-да, ну, конечно же, это всем известный, всеми любимый Бэтмен. В оригинальной версии биографии Бэтмен – тайная альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, успешного промышленника, филантропа и любимца женщин. В детстве, став свидетелем убийства своих родителей, Брюс поклялся посвятить свою жизнь искоренению преступности и борьбе за справедливость. И вот уже сейчас вы можете себе купить такой прекрасный костюм, который выглядит, ну, очень круто.